три музыкальных хита 2020 года для изучения английского Привет! Меня зовут Юля, и ты смотришь канал Puzzle English Согласись, учить язык по книгам уже немного скучно Поэтому сегодня мы будем учить английский по песням-хитам 2020 года Друзья, если вы любите учить английский в игровой форме, тогда присоединяйтесь к Puzzle English на нашем сайте собрано более 600 часов уроков Каждый день в личном кабинете формируется индивидуальный план занятий с учетом потребностей студента Автоматизированный тренажер грамматики позволяет тренировать все времена, неправильные глаголы и многое другое Первые две недели абсолютно бесплатно, скорее переходите по ссылке в описании А мы начинаем! Песня Билли Eilish Therefore I am ⁇ достаточно разнообразная, но при этом несложная лексика. Friend, anything, Обратите внимание на слово ⁇ Therefore ⁇ Следовательно, оно очень часто используется в письменной речи. Stop. What the hell are you Действие происходит в момент речи Поэтому здесь употребляется время Present Continuous my name out of your mouth. With Outer Это разговорная форма от Out of Ее часто можно услышать в песнях Следующий хит 2020 года По которому классно учить английский Это Dua Lipa, Break my heart I've Had to love and lose a Запоминайте фразу to get it wrong, ошибаться. Здесь Дуалипа сокращает фразу to fall in love, влюбляться. Теперь я влюбляюсь, говорит она. You say my name like I have never мы все прекрасно помним, что глагол decide – это решать. Indecisive – нерешительный. Это его однокоренное слово. Еще очень полезная фраза отсюда. To know for sure знать наверняка. Друзья. Вы влюблены в английский так же, как и я? Тогда пора проверить свои знания. На нашем сайте есть бесплатный интерактивный тест на знание английского языка. Тест займет у вас всего 20 минут, а результаты придут вам на почту. А мы переходим к третьей песне. И песня 3 am от Halsey немного сложнее, чем предыдущий, но из нее можно и нужно многое почерпнуть. Well, darling, I've just left Вообще глагол ⁇ misplace ⁇ обозначает класть что-либо не на место. Холд имеет в виду, что куда-то положила все свои кредит cards, кредитки, и не знает, где они. То есть они утеряны. Me, Запоминаем супер полезную лексику. Self-preservation ⁇ это инстинкт самосохранения. Contemplate ⁇ это размышлять, обдумывать. Это неочевидный синоним слова think. think far, drunk, И еще useful phrase to take it way too far зайти слишком далеко, to stumble это спотыкаться, to be drunk drunk это третья форма неправильного глагола drink быть пьяным, me. Come and with me. неуверенность insecurity причиняет Холзе боль именно в данный момент. Поэтому здесь употребляется время present continuous. Really come to come along – приходить. Запоминаем этот фразовый глагол. Every time – это повторяющееся действие. Нам указывает на время present simple. А на сегодня у нас все. Нравится учить английский по песне? Не переключайтесь, на нашем канале собран целый плейлист Учите английский вместе с Puzzle English Это была Юля, до новых встреч!